Очень рад сегодня нашей встречи, потому что давно к вам планировал прийти, как-то все не совпадало у нас, то командировки, то еще что-то. Хочу сказать, что очень люблю студенчество, сам много учился, и даже вот сейчас мы с коллегами проходим образовательные программы, очень интересные, в Сколково. Очень много преподавал, пока не был главой города, причем такие дисциплины, как уголовное право, уголовный процесс правоохранительного органа земельное права. И, конечно, это преподавание требовало для меня постоянной подготовки. Очень много проводил в библиотеке, потому что реально из интернета невозможно получить те качественные знания, которые есть сегодня в книгах, и которые сохранились в книгах. Поэтому вам рекомендую, не все можно использовать из интернета, не всегда там написана правда и не всегда достоверная и полная информация. Готовился к лекциям, потому что только через новые знания можно завоевать внимание такой аудитории, как ваша, и можно дать новые знания. Поэтому для меня этот очень процесс был интересен, потому что прежде всего это не только возможность вам рассказать и дать новые знания, но это еще возможность общения, нормального общения с молодежью. А это, знаете, как-то немножко заряжает и настраивает на интересную работу. Я предлагаю, чтобы у нас получилось, знаете, на самом деле неформальная встреча, электро, вы там слушатели, а просто если у вас в процессе того, что я вам буду рассказывать и что хочу рассказать, появляются вопросы, вы, пожалуйста, с места задавать никаких проблем я этом не вижу. Хорошо? Договорились? Отлично. Итак, давайте начнем. Кто из вас знает, какие основные проблемы сегодня стоят перед населением нашей страны, и не только нашей страны, а вообще мира, всей планеты? Какие основные проблемы человечество выдвигает на нашей планете? Кто знает? Пожалуйста. Что? Экологические. Очень интересно. Как вас зовут? Татьяна, молодец, экологически. Можете конкретизировать экологические проблемы какие-нибудь? Отлично, Татьяна, спасибо. Еще кто скажет, какие? Пожалуйста. Проблемы переселения. как вас зовут? Там Очень приятно, правильно. Так, еще какие? Вот вы здесь, девушки, хотели сказать. Ну, не стесняйтесь, подумайте, какие проблемы. Да, пожалуйста. Так, раскрыли да, все-таки раскрыли. Давайте посмотрим на слайд. Глобальные вызовы на первом месте. Все, что вы сказали перед этим, это все правда. Но на первом месте все-таки ученые отдают время глобальному потеплению, изменению климата на нашей планете. И это является сегодня на самом деле вызовом для всего населения нашей планеты. Все, что остальное связано с этим, на втором месте, кстати, от локальные войны. Об этом говорят не только наученые и научное сообщество, но и другие лица. Вот на этом слайде вы можете это увидеть. Вот этот слайд ярко демонстрирует вам, как Земля наша по исследованиям, которые проводятся учеными с 1884 года, изменяется климат на земле в сторону увеличения и тепла вот смотрите это яркий пример до 2018 года а что за этим кроется Какие изменения в результате климатических изменений, в результате того, что у нас планета становится теплее? Кстати, я не хочу рассуждать о том, как многие ученые говорят, в результате чего это происходит. Ну, конечно, это из-за того, что есть парниковые газы, из-за того, что развивается промышленность, которая эти газы выпускает, то, что им деваться некуда. И, к сожалению, и нам с вами деваться некуда с этой планеты. Если мы сегодня не примем никаких решений, нам же лететь некуда, хотя есть программа переселения на Марс, они их изучают. Мы же с вами понимаем реально, что в нашей с вами жизнь это, к сожалению, не произойдет. Но мы должны об этом думать тоже. Как вы думаете, какие признаки сегодня потепления нашей планеты? Какие? Кто скажет? Да, пожалуйста. Отлично. Как зовут вас? Анастасия, очень здорово. Вы креативщик, это класс. Нам креативные люди очень нужны. Вообще я, креативная экономика у нас сегодня в тренде. Нам обязательно нужно вот, ваше мнение. Потом мы к этому вернемся. Правильно, совершенно. Еще какие? Ну подумайте. Какие признаки потепления на планете? И, пожалуйста, еще. Да, согласен. Вы хотите. Совершенно верно. Совершенно верно. Да, пожалуйста. А вас как зовут? Да, очень красивый. Так, красивый. В последнее время вот проблемы лесные пожары. Да, Становится конечно. плохо дышать и вообще изменение климата влияет. Спасибо. Еще пожалуйста. Вас как зовут? Вы представляете, пожалуйста. Меня зовут Дарья, я тоже представитель факультета искусства и дизайна. Еще одна проблема, если тают ледники, если тает, получается, снег, это гибнут животные, то есть их климатические условия, какие-то выходят из красной книги, и мы теряем популяцию каких-то вот животных. Совершенно правильно. Ну, давайте посмотрим дальше на слайд. Тайне ледников, вы об этом говорили, и вечные мерзлоты повышение уровня мирового океана и температуры его поверхности, увеличение влажности воздуха, испарение, испарение, с земли. Хочу остановиться немножко на вечной мерзлоте. Наш, наша страна, Россия, находится в северных широтах. И, конечно, она значительно быстрее изменяется в климатических условиях, чем другие страны. И у нас очень большая территория, на которых есть вечная мерзлота. Наш ямал автономный округ в том числе. Но это ближе к нам, поэтому я сегодня больше о нем хочу сказать. Так вот, на этой территории, где есть вечная мерзлота, проживает 4% нашего населения. Есть ученые, которые говорят о том, и климатологи на основании этих исследований говорят о том, что уже через 10 лет вечная мерзлота оттает на ямал автоном автономном округе, да и в других территориях. Подтверждение этому месяц назад буквально на центральном телевидении была передача, на которой показывали в Красноярском крае на севере обрушаются порядка 15 новых квартирных домов и назвали причину, конечно, то, что вечная мерзлота оттаяла, потому что в результате этого нарушается способность грунтов нести эти конструкции на себе. Если ученые правы, и мы будем говорить о том, что через 10 лет вечная мерзлота оттает у нас на Ямал в Ямалнецком автономном округе, то все строения там поплывут. Есть ученые, которые более кардинальные прогнозы дают. Они говорят, что через 15 лет Ямалнецкий полуостров уйдет под воду. Но, тем не менее. Что за этим кроется? Стихийные бедствия, конечно же. Вот вы знаете, за последний год, в 2018 году, по исследованиям, было более 600 климатических различных стихийных бедствий на основе климата, что в 10 раз выше от среднестатистических за последние 10 лет. И наша страна не обошла в этом количестве тоже. Конечно, появляется, прежде всего, одни животные вымирают, совершенно правильно было сказано, Появляются новые вредоносные насекомые. Можно привести, наверное, Австралию в пример, где рифы полностью погибли. А австралийцы очень относились по-доброму к этим рифам и показывали, для них гордость была. Это то, что уже происходит сегодня. Изменяется кислотно-щелочной баланс нашей воды, потому что пресной воды поступает очень много в наш океан. Именно из-за этого многие животные, Умирают Это все что происходит сегодня на планете Если это не остановить То что за этим кроется Вот что произойдет Если это будет развиваться так Как предсказывают нам ученые Ну конечно перестанет существовать пресная вода Будет за нее борьба Будут войны Да Возникнет очень много проблем на нашей планете. Климатические прогнозы на 21 век. Вот они показывают такой диаграмме, что к концу нашего столетия планета в целом, среднестатистическая температура увеличится почти на 4 градуса. И все последствия, о которых мы только что с вами говорили, они приведут именно к этому. Ну, здесь написано уровень Мирового океана, как повысится. Самый большой вклад в подъем уровня океана, конечно, Антарктика. Какое влияние оказывается на расширение воды, таяние льдов в Гренландии и так далее. Это климатические прогнозы 21 века. Я хочу вам сказать сразу, что есть и другое мнение ученых. И ученые, например, я знаю, Росатом, Роснефть. Они проводили свои исследования. И есть ученые, которые придерживаются мысли к тому, что... Это не обязательно сегодня такое тайне происходит и температура меняется в связи с парниковым эффектом, а что это полномерное, динамичное такое развитие атмосферы и нашей планеты, когда периодически оно то температура повышается, то понижается. Вот сейчас идет подъем температуры, через какой-то период времени она опять начнет понижаться. Есть и такое мнение ученых. Но ну, а какое из них. Правильное. Мы не знаем. Вот здесь на этом слайде показано риск затопления побережья, рост заболевания малярии, риск нехватки воды. Это все климатические прогнозы и влияние на человека. Причем все слайды, которые я вам показываю, они взяты из докладов различных ученых, и климатологов, и других. Причем различных стран. И всех этих ученых объединяет одно. Желание спасти планету. На протяжении многих лет, последних десятилетий, создавались разные соглашения. Например, вот здесь написано «Раночная конвенция Организации Объединенных Наций». Вы, наверное, об этом слышали, об измене климата почти 200 стран подписали эту конвенцию. Киотский протокол, более 190 стран подписали, и Парижское соглашение почти 200 стран. Что в этих соглашениях? Первое, это уменьшить выбросы. И Россия, подписав такое соглашение, вы знаете, что на нашей территории количество... Факелов значительно уменьшилось. Вы, мы все с вами это, конечно же, наблюдали. Это в рамках Киотского соглашения было сделано. Некоторые страны взяли на себя обязательство перестать использовать нефть и нефтепродукты уже начиная с тридцатого года. Слушайте, а этот вопрос уже интересный. Согласитесь, нефть основное наше достояние, нефть это то, на чем Основанная экономика не только Российской Федерации, но и многих других стран, и вообще мировая экономика. И если потребность нефти в долгосрочной или краткосрочной перспективе будет падать, а каковы, каковы же последствия развития нашей экономики? Они предсказуемы? Скорее всего, нет. Как отразится в нашем Хантамансийском атомном округе? Очень сложно предсказать. Вот на данном диаграмме показан прогноз потребления топлива и энергии. Мы же с вами хорошо понимаем, что есть альтернативная энергии уже сегодня. Есть электричество, есть газ. Есть другие источники биологической энергии. В Италии очень и во Франции применяются, из растений делаются керосин и бензин. Может быть он дороже в стоимости, но он уже используется. То есть речь сегодня идет о том, что давайте откажемся. Многие ученые призывают к этому от нефти, от использования нефти основного источника сырья. Глава ООН объявил чрезвычайную климатическую ситуацию на планете в августе этого года, услышав доклады всех климатологов и других научных работников. Далее, ОПЕК. Буквально через два месяца руководитель ОПЕК говорит, мир не откажется от нефти в рамках борьбы с климатическими изменениями. И что он сказал, процитирует, «нефтяная промышленность должна стать частью решения проблемы изменения климата». Перед нами стоит проблема увеличения выбросов углерода в результате различных видов промышленной деятельности, а не только нефти или газа. Мир и впредь будет нуждаться во всех источниках энергии, отметил генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо. Смотрите, какая борьба идет. Да? Борьба, наверное, не на жизнь, а на все-таки. Между разными совершенно э, не слоями населения, между разными группами влияния. Одна группа очень серьезное влияние, которое добывает и продает нефть, и вторая группа влияния, которая сегодня выступает за альтернативные источники энергии. Скажите, пожалуйста, в этом зале поднимите руки. Кто считает, что победят нефтяники, что нефть будем добывать? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, ну смелее, пожалуйста, поднимайте. Отлично. Я считать не буду, но приблизительно. А кто вот за альтернативные источники энергии? Отлично. Спасибо вам большое за ваше мнение. Конечно же, наверное, со временем альтернативные источники энергии победят. Когда это будет, никто не скажет. Это борьба очень серьезная, которая происходит на нашей планете. Более того, я еще раз хочу вам повторить, что мнения ученых разделились. Вот это глобальное потепление, приведет к таким катастрофическим последствиям не только для нашей Российской Федерации и для других стран. Либо это все вымыслы и доводы, которые не имеют под собой почвы. Наша правильность понимания этой ситуации и правильность принятия решений для последующего социального развития очень важна. Но Мы об этом еще поговорим. Здесь, может быть, не так заметно показано, но хочу сказать, это налоги, которые поступают в казну Российской Федерации от субъектов Российской Федерации. На первом месте хантоматический автономный округ Югра. Вот в 2018 году поступило более 3 триллионов рублей чистых налогов от всех видов деятельности. И это всегда было так. На первом месте хантоматический автономный округ. Конечно, прежде всего это добыча и реализации добычи. Мы очень серьезный субъект федерации, очень важный для Российской Федерации. И, конечно, и к нам отношения очень серьезные. И мы не должны сидеть на месте, мы должны думать о будущем развитии нашей Югры. Потому что все последствия, которые возможны в результате того, что мир откажется от нефти, от ее использования, они могут полностью обрушить нашу экономику, доходную часть бюджета нашей Югры. И, конечно же, что после этого делать. Очень многие ученые и сегодня считают, что вообще Югра, город Нижневартовск, это должны быть такими моногородами, куда приезжают, поработали уехали. Как это было, наверное, в советское время. Но а сегодня, извините, мы же с вами здесь многие родились. Город разрастается, он становится достаточно комфортным. Вы же знаете, что... Кстати, город Нижневартовск большой или маленький? Как вы оцениваете? Средний, маленький, компактный. Интересное суждение. Просто статистику делайте выводы сами. Город Нижневартовск статистически по количеству населения занимает 7, 71 место в Российской Федерации. Кто помнит, сколько у нас субъектов в Российской Федерации? Так, интересный вопрос. Сколько субъектов Российской Федерации у нас в России? Точно никто не может сказать. Ну присоединились, понятно, Севастополь, еще Крым присоединился. Сколько всего? Правильно, 85. Значит, город Нижневартовск больше как минимум 14 столиц субъектов Российской Федерации. Интересная статистика, да? И вторая цифра. 93% российских городов Меньше, чем город Нижневарковский. Это статистика. Большой он или маленький судить вам. Я не знаю, по численности населения. Конечно, если мы будем с вами сравнивать, например, с маленькой деревней Китая, где несколько миллионов человек проживает, это маленькая деревня, то, конечно же, это несравнимо. А если мы будем сравнивать внутри России, ну, город Нижневарковский достаточно большой. И на протяжении большого количества времени, нескольких лет, мы лидируем по многим направлениям. Например, вы знаете, что есть такой домофон Тру, который исследует разные направления жизни человека. И в городе Нижнуарске, оказывается, живут самые счастливые люди. По мнению экспертов федеральных, мы в этом не принимали участие, они сами проводят эти исследования. У нас самая чистая вода в Российской Федерации. Может быть, у кого-то с крана, конечно, идет хуже, но я вас уверяю, вы просто, может быть, не видите, какая вода идет в других, особенно муниципальных образованиях и а даже в нашей Югре. Я, кстати, недавно очень возмутился, когда в присутствии полномочного представителя президента Цуканова Николая Николаевича комиссия доложила, что в городе Нижневартовске 100% отсутствует вода. Я жал, нам жал кнопку и говорю, извините, Николай Николаевич, а 100% обеспеченной водой. Ну, у нас Наталья Владимировна Комарова, губернатор, она очень такой корректный человек, она поддержала женщину-лектора и сказала, она ошиблась, это был нефтеюганск. Я сказал, нет, я сдоволен, все нормально. Согласен. Глава не Нижнеардовская. Не надо нас обижать. Я бы очень хотел немножко заметить о том, вот что, по нашему мнению, мы же вместе с губернатором Югры вместе с главами муниципальных образований, вместе с заместителями губернатора. Достаточно много обсуждаем вопрос: а куда дальше будет двигаться игра и какие возможные изменения, в том числе учитывая вот эти климатические изменения, о которых я сказал. какие решения нам следует принимать, чтобы мы сохранили эту территорию комфортную для проживания. Либо мы будем бежать с этой территории куда-то на юг, в Москву который как пылесос всасывает в себя все территории вокруг. Никакая агломерация там никогда не поможет. Конечно же, мы приняли решение, нет, мы никуда не побежим. Ну, было бы, наверное, неправильно, чтобы мы сказали, побежали отсюда. Нет, мы остаемся здесь, будем развиваться дальше. У нас очень мало времени, но оно есть. Хорошо. Какие социально-экономические преобразования нужно делать? Ну, мы начали с того, что давайте предположим, и мы уже начали задавать вопрос правительству Российской Федерации, ну, посмотрев концепцию пространственного развития Российской Федерации, мы ну, определили, что через ямал автономный округ предполагается провести широтный ход. Это железная дорога и транспортная магистраль. Мы уже начали задавать вопрос правительству Российской Федерации. Если хотя бы на 50% наши ученые правильно прогнозируют, развития событий на нашей планете, то уже через 10 лет этот северный широтный ход упадет под воду. Для чего вкладывать миллиарды триллиона рублей для его создания? Давайте перенесем в Югру. У нас Нижневартов, сконечная конечная станция железнодорожная, у нас дорога автомобильная заканчивается в Стрижевом, он нам очень нужен. Он нам очень нужен с точки зрения транспортного развития, с точки зрения концепция пространственного развития. Потому что именно концепция концепции пространственного развития важно существование определенных магистральных транспортных, для того, чтобы была маятниковая миграция населения, для того, чтобы развивалась экономика. Это важная составляющая. Мы уже начали об этом говорить и предложили такой вариант развития событий. Хорошо. Допустим, мы не будем брать за основу то, что все-таки такие климатические изменения не произойдут. Тогда все равно, изменив от северно-широтный ход на югру, а что потеряет Российская Федерация? Ну и, наверное, когда расставив приоритет вот по таким вопросам, наверное, возможно, сложится впечатление и, возможно, нас будет убедительно доказательство для того, чтобы все-таки доказать правительству Российской Федерации об изменении концепции пространства развития и переноса этого северно-широтного хода на территорию нашей югры. Мы пошли еще дальше. Мы подумали, смотрите, есть вообще стратегия развития Российской Федерации, где четко прописывается освоение Арктики. Очень важное, интересное направление, ему уделяется все больше внимания. Строятся новые ледоколы атомные, новые, изыскиваются новые месторождения, проводятся изыскания. Там же и осваивается новая техника военная. Так давайте мы здесь на территории Югры, сделаем плацдарм. У нас достаточно места, достаточно комфортная, освоенная территории для будущего освоения Арктики, где можно привозить людей с России, наших жителей, будущих работников Арктики, где они могут провести обучение, создав дополнительные базы и кампусы на базе наших университетов существующих, где можно применить и использовать Северные технологии, которые впоследствии нам пригодятся в Арктике. Давайте это сделаем. Вы представляете, какой рост будет экономики нашего региона, если мы сможем убедить в целесообразности и необходимо, необходимости внедрения таких технологий на территории Украины. Конечно, это сложно. Конечно, это будущее. Но мы об этом сегодня говорим. Мы об этом рассуждаем, мы предлагаем, и, наверное, здравый смысл все-таки в этом есть. Вот перед этим я вам нарисовал такую картину, наверное, художественного фильма, который был называл «Апокалипсис». Ведь это наша с вами реальность, в которой мы живем. И я очень много не показал вам слайдов, которые есть в свободном доступе в интернете. Если кому-то будет интересно или интересен вопрос, об изменении климата на Земле и последствиях этого изменения, пожалуйста, почитайте. Какую вы займете сторону, будет это изменение или нет, это ваше право. Но не предполагать это, не учитывать нельзя. Потому что если мы сегодня не будем предпринимать определенные меры, то там достаточно густо заселена территория. Мы их должны уже начинать переселять, если мы примем такие условия. И развивать нашу территорию группы